Привет! Меня зовут Вадим, я мастер спорта по прыжкам в воду и сегодня мы учимся делать ворону, прыжок кошкой, да и хрен его знает! Любые прыжки в воду имеет смысл начинать с суши зала вроде типа вот этого, там с батутами, всякими матами короче, куда вот можно вот безопасно всякую часть делать а смысл потренировать просто горизонтальный полет, на чем угодно например, начать с какого-нибудь мата вроде этого просто почувствовать, что такое лететь горизонтально вот, Делайте то же самое, но только по чуть-чуть поднимать чуть-чуть по мыши. самый простой способ научиться прыгать на живот, это через сет Делайте так, потом так Что бы вы ни делали, делайте это аккуратно Так, ну вот этот трюк, его абсолютно не обязательно делать и достаточно ограничиться простыми прыжками на живот а, Ну, не изобретайте ничего сверхъестественного Короче, суть в любом случае одна и та же Сначала вы летите как бы максимально горизонтально, как, как парашютисты, а перед самым-самым входом в воду нужно сло сложиться в склад. Главное то, что голова у вас убрана между рук, и руки, они... кисти находятся здесь, не вот здесь, а здесь. М -м -м -м. Начните с небольшого, смотрите, чтобы вы ни на кого не прыгнули. Выпрыгиваете, тело горизонтально и складываетесь вот в эту вот положим. Голова Я между ну... ног. В общем, вот смотрите. Почувствовав себя более-менее уверенность бортика, можно перебраться ну, на полметра повыше, например. Почему бы нет? Но... Когда вы уже забираетесь на 3 метра, то имейте в виду, что это уже такая высота, посильниваясь. Вы, когда летите, то ваше горизонтальное положение должно сохраняться вплоть до самой воды. Но, в принципе, ничего сложного, просто вытолкнитесь двумя ногами повыше, летите ровно и перед самой водой сгибайтесь вкладку. Ничего сложного. Светка она более такая уже комфортная высота. Ну, это уже 5 метров. Будьте аккуратнее. А разница между семеркой и пятеркой, она не такая уже большая, а вот 5 и 10 разница, конечно, большая. Два раза! Лично я бы не советовал бы этот прыжок делать выше, чем с 10 метров. Че, поехали!